Мы находимся в отеле «Богатырь» Сочи Парк, вчера мы провели крупную конференцию, меж межрегиональную, международную, можно так сказать. Ну и у нас был специальный гость Артем Нестеренко. Я вчера невероятно почувствовал помощь, которую я не чувствую иногда, когда выступаю перед традиционными предпринимателями. Потому что обычный предприниматель сидит в зале, например, я выступаю на конференции, он закрытый. А предприниматели, которые занимаются там партнерским бизнесом, сетевым, там, которые продвигают, они настолько открыты. Я вчера почувствовал офигенную поддержку зала, потому что они быстро реагировали, отвечали на вопросы, смеялись, там, потому что мы делаем такое креативное выступление. И я, наверное, могу сказать, даже не побоюсь сказать, что вчера было одно из самых ярких моих выступлений в жизни, которое я которые либо когда делал, а выступаю достаточно очень часто. Это было реально очень круто. Но это, это достижение определенное, потому что тысяча человек зовут. Да, это, это на самом деле еще в театре. Тысяча была зимний театр, это сцена, где Путин Башмеда смотрел, где проходит Кинотавр. Да, да. Нам приятно было с вами работать. Спасибо. Реально. Потому что людей уровня, которые могут зажечь зал, дать что-то интересное, полезное, их не так много на самом деле. Здесь мы тоже много что сделали, не так, как делают другие компании. То есть у нас нет навязанного потребления, там естественный и ненавязанный спрос получается. Люди делают естественно, нет никаких нормативов. Квалификации есть, но нет подтверждения этих квалификаций. Вот мы едим каждый день, ходим в рестораны, кафе, в магазинах. Мы все это перевели в нашу дисконтную систему, с которой мы получаем с кэш и Мы создаем условия лучшего потребления. Впервые в истории мы получили компании, которые не ненавязанное потребление. Это тоже наше вопрос. 100% восполнение спроса. Люди едят, люди разговаривают по телефону, покупают билеты, живут в гостиницах, путешествуют, ходят в салоны красоты, покупают э, вещи, топливо, там, и все, все, все сферы жизнедеятельности человека полностью перекрытого на чтобы Скажи, порекомендовал сейчас нашим людям, Не знаю, пару фишек, может быть. Если человек будет просто записывать видео и транслировать то, что у него есть вот здесь, вот. выражать свое отношение к бизнесу, пример, мотивация, провокация, какие осознания, то есть, он трансли... если человек транслирует то, что происходит у него внутри, вот здесь вот в сердце, то он привлечет внимание большого количества людей. Это работает, это очень круто работает. Когда человек начинает делиться тем, что у него происходит внутри, в жизни, результаты, его мысли, его критика, его принципы, его законы, жизни, его там отношение к чему-то, и он вокруг себя собирает большое количество людей. более в интернете. Рынок быстро заполняется. Я думаю, что да, да, силы там 3-5 лет, и уже будет масса людей, которые быстро обучатся, заполонят. Вот скорость Кстати, вот э, скорость в интернете, вообще там потому что темпы развития можно сравнить аналогию с Америкой. Ты очень часто mm -hmm. в Америке бываешь, вот недавно прилетел с Нью-Йорка. Да, раз, Америке, да. Правда. И расскажи вот, при, вот видение твое вообще, как у нас будет рынок развиваться по сравнению с тем, что есть уже в Америке. Дело в том, что у нас э, есть некая такая иллюзия, что якобы мы идем вслед за следом за Америкой, но мы очень сильно отличаемся под, по подходу. Например, американцы, они не переживают поводу своей одежды. И никто не оценивает друг друга, mm -hmm. как он выглядит. Если ты будешь выглядеть как-то странно в каких-то там шортах, то у нас это считается странным, у меня это считается нормально. И я смотрю то, что там происходит и то, что здесь происходит, я стараюсь адаптировать под наш рынок, потому что у нас люди думают иначе, mm -hmm. абсолютно другое, абсолютно другое отношение ко всему, mm -hmm. вот. но платежная способность. Легкость принятия решения. У нас сложность принятия решения. У них легкость принятия решения что-то купить. Ну, у нас при, принцип компании, в принципе, такой. Мы э, работаем, у нас основной принцип объединения, основной mm -hmm. продукт. И мы объединяемся с людьми, с физиками, там, с, с юридическими физиками. лицами, с корпорациями, с крупными. С тренерами. А, ну понятно, да, с тренерами, конечно. Потому что вместе проще ли вопросы какие-то решать, легче достигать каких-то результатов. Перераспределение рынка. А, те люди, которые быстро включаются в эту тему по поводу социальных сетей, контента, они откусят очень большой кусок рынка. Это вот есть такая поговорка, мы сейчас на Сочинске говорим, у вас она не работает. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. То же самое, да. Вот вам, пожалуйста, мы конкретно говорим будущее, показываем будущее, говорим, что будет, что ждет впереди. Просто бери делай, элементарно. Если у нас аудитория, которая ищет бизнес, ищет возможности, это понятно, она как бы определенно ну, ограничена. А есть аудитории, которые не ищут бизнеса, не ищут э, какие-то да, возможности, а просто им нужна тоже эта информация, потому что это жизнь. И сюда, которая вошла уже да, мысль или все остальное, она, эта аудитория огромная, и вот как раз подходы к ней есть отойти, да, и там У нас решение для тех и для других компаний. Для классических предпринимателей у нас есть а, именно инструменты для работы, для решения определенной, то привлечение и удержание клиентов, это наш mm -hmm. единственный продукт, программа лояльности. У нас еще очень тесно, когда все соприкасается с тем, то, что ты транслируешь по поводу именно здорового образ жизни и все что mm -hmm. все сами спортом занимаемся, там постоянно. То есть у нас огромное количество людей, которые зарабатывают. Потому что не надо прилагать особых усилий, человеку не надо ничего закупать, не надо ничего перепродавать, ему просто достаточно выйти на потребности человека. Давай, сделай шаг, кто хочет поиграть в эту игру, кто хочет заработать 10 тысяч долларов в ближайшие три недели, вам нужно подать заявку или что-то сделать, чтобы мы понимали, что человек сам проявил инициативу, и мы не заставили его. Получается, вроде как бизнес делаешь, да, сетевик дел бизнес, но на самом деле он зависимый, в рамках находится. А у нас вся прибыль в сети, ему даже давно руководство, мы не получаем дивидендов таких вообще, ни зарплата, ничего.